ребята всем привет сегодня я вам покажу упражнение для быстроты чтобы вы быстрее бегали для скоростных качеств это упражнение нужно делать по лестнице забегание забегайте на каждую лестницу как можно быстрее таких вы делаете три раза обратно можно идти пешком отдыхал. Если тоже тренированный, то может обратно бегом тоже делать. Далее. Забегайте уже не на каждую лестницу, а через лестницу, то есть одну. Тоже делайте как можно быстрее. запекайте обратно идете пешком или и духовый. Это уже смотрите по вашей тренированности. И таких вы тоже делаете три раза. У вас получится две серии. На каждую лестницу по три раза и через лестницу по три раза. С отдыхом. Ребята, а вы подписывайтесь на мой канал и пишите комментарии.